Всем привет, с вами Ферк 15 Наш клан 9 СТБ Взвод из Ферка, меня, Денса и Доктора Мы будем работать как волки Нападать на жертву И всем и троем я просто съедать Здесь мы немножко перемотаем Вот здесь мы собираемся кучкой Доктор занял позицию, встал, смотрит, контроль точки, я подъезжаю, смотрю, Денс заходит в атаку начинает, вот, Денс и Доктор поехали слева за камнем и справа, и вот здесь вот начнется сейчас самое интересное, с нами Лора и ВЗ, они помогли нам, но все-таки это был очень интересный бой, смотрите. 54 -ка. получает плюс. доктор делает маневр также мы видим, что вот всаживаем 54 по чину доктор забирает Сушка стреляем, отъезжаем доктор опять забирает теперь видим дальше остался ВЗ и 62 вот. мы потеряли ВЗ нашего Раздаем ВЗ-у. Перекад мы получаем от 62-го. Доктор начинает движение прямо в лоб к 62-ому. Мы получаем плюх от ВЗ. Прописываем 62-ому. В итоге мы разбираем его все вместе. Поджигаю я данную и забираю. Во-первых, выкатываюсь на вз Забираем видим объедок, 653 хп, стреляю я, я. доктор стреляет в движении, замечаю, что заметил 704, -й. 704 -й не попадает доктора, и 50М забирает 704, -й. теперь опять, у нас по 700 хп, у доктора 1800, а, значит, мы опять нападаем, мы видели, что никого не больше не было то Том-54, и начинаем наши действия. Немножко приостановился, Дэнс проехал вперед, за ним доктор, я третьим флангом иду. Очень грамотно напали, сверили, никто не пострадал. Немножко перематываем. Дэнс остался на защите. Мы с доктором проезжаем вперед, видим, что у нас в этом квадрате b 7 st 1 и объекты 201 значит, я доктор стреляет, я забираю, доктор остановился, стрельнул в объект, я забрал, и доктор мне отдает веса 8 и уезжает направо, я этим делом я воина, я забираю воина, то вот, сейчас добиваю его. А этим делом Грант заберет банк. Немножко перематываем. Доктор начинает воевать с С7. Лора его забирает. Здесь был виден ФВ 115Б. Поднимался наверх. Поэтому доктор поехал туда. Был приказ повернуть пушки назад и ехать вперед если он дуб вылезет, мы могли отмальнуть. но его не появилось, мы спокойно выезжаем едем вот тут вот, сейчас вот, вот, будет самое интересное приезжаем за ущелье вот, доктор его выкатываться он выкатился засветил ИС-107 и ИС-4 доктор не пробил теперь ИС-4. Начинаем крутить его. Вот. Стреляем. Заходим сбоку, стреляем. Попадаем ему в щелку. Лора поджигает ИС-4. Он сгорает. И дальше Ферк поехал в обход искать фв -шку. Я поехал на мост. Мы разделились втроем. В итоге... Мы видим, что ФВшка впаяла доктору. А доктор ответил ей. И в итоге. В итоге. Доктор Тараном забирает ФВшку. Ну вот, посмотрите на этот бой. Я забрал 7 фрагов. Доктор забрал, забрал 3 фрага. В общем, у нас вышло, что мы забрали 10 фрагов из 15 танков. И вся команда просто слилась, вы посмотрите. 90-х забрал одного, Е50М забрал двоих, и Лорка забрал двоих. Вот эти 5 танков, а ихняя команда... Из 4 забрал троих, Из 7 одного, Обедок одного, 62-й одного, ФВ-шка двоих забрала, из 8 одного, Обедок одного. К чему я это все говорю? Что... Слаженность команды очень помогает на выигрыш. И если бы мы не играли все вместе, взводом, скорее всего, был бы проигрыш. Поскольку много очень раков в игре, и которые дети, школьники, у них не получается играть как нам, вместе всем. Ну, в общем, клан это хорошая вещь, где люди помогают, покрывают друг друга. Так что, вступайте в клан. 9 СТБ. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.